Хоракул! Я ведаю, кто ты и почему пришел сюда. Я пришел, чтобы поговорить с тобой. Скажи, как уничтожить нежить? Управиться с врагом должны вы. Оружия простого не подняв. Коля обретешь венец великого Актона, то нежить победишь. Актон? Кто это такой? Актон, великий маг и гильдий всех магических глава, он прибыл некогда из дальнего предела на остров этот, надеясь спрятать здесь корону. За ним шли по пятам. Скрываясь от погони, проник Актон в пещеры под горой, оставив там сокровище свое. В короне сила дивная заключена. Кто починить ее сумеет, одной лишь волей уничтожит всех врагов. Значит, мне нужно найти корону. Но ведь под горой мира бесконечные подземелья, где можно блуждать годами. Скажи, где именно находится сокровище Актона? Сие, неведомо. Тьма нежити давно заполонила подземные ходы, но не дается им корона. Она сама найдет достойного себя. Коль избран ты, ее сумеешь обрести. А если я найду корону, что мне делать дальше? Почему ты умолк? Верно говорил старый друид. Оракул отвечает лишь на три вопроса. Всем привет, ребят. У нас вот сразу битва началась. Продолжаем проходить герой Чтожных Империй. Мне больше по душе лесной простор. Здесь совсем не то. Надо найти корону и побыстрее возвращаться. В предыдущей серии мы поговорили с Оракулом. Соответственно, он нам дал дальнейшие указания, что нам нужно делать и вообще как постараться победить в этом миссии. В данный момент нам нужно найти корону. Этим мы и займемся. Отправили нас в подземелье. Так что в этой серии мы увидим, что, что, что нашего эльханта ждет дальше. Ой, сколько тут грибов. Пришелец, помоги нам. так надо помочь с нежитью это мы умеем а куда они а понятно так нам вып опять ничего интересного давайте пропускать так самых больших ребят надо убить Ой сколько их ни хрена себе Так, давайте-ка уничтожим, пожалуй, во-первых, катапульту. Во-вторых, пошли уничтожать лечей. Они их сейчас вынесут спокойно всех тут. Так, отлично. Ну, я думаю, с этим отрядом-то они уж как-то справятся, а я как-то, а я более основной отряд буду держать. Это еще что за тварь? Костиной ужас, ребята, этого не было, охренеть Вот это да Такого я еще не видел Мы к нему максимально поближе постараемся подобраться Так, ну здесь вроде да, справляются они а то, ну, было бы странно, если бы я еще и там помогал Что это за народ тогда будут, гномы Которые не могут справиться с таким маленьким отрядом нежити Костяной ужас, обалдеть Офигеть, какая красота Такого не было в оригинальной части Ну, слушайте, ради этого стоило было ее скачать Даже я чем-то удивляюсь здесь <с> Очень хорошо Ой, слушайте, у вас так до хрена Давайте вот мы как-нибудь вот, вот Вашу пачку уменьшим Так, вот, да что прям совсем много вас тут Так, все, этих мы так допьем большой какой. Ну, а 50 урона все равно не страшен. Просто моделька большая, кстати. Сам-то он не, так... не сказать, что огромный. Пойдемте к ко костяной ужас посмотрим. Офигеть, ты посмотри, какая красава... Красота! А, он и не один, смотри. 116. А, у него урон 150, да, кстати. Урон 150. Хорошая вещь. Так, здесь есть что-нибудь? Здесь вроде ничего нет. Как разваливается, обалдеть! Какая красота! Так, вроде как помогли, да, отбиться? Вроде как постарались и справились. Вот это да! Целый город карликов под горой мира! Как много тайн хранят пещеры Атланца! Так, благодарю, благодарю тебя, воин Я вижу, ты пришел с поверхности Ведь такие, как ты, не живут в наших пещерах Я ищу корону стихий Ты не знаешь, где она? Корона Из-за нее мы некогда прибыли на этот остров А теперь она причина войны Между нежитью и лавовыми демонами Так где мне найти ее? Много лет минуло с тех пор как мы утратили древние знания о короне Так, интересно Я не ведаю, где именно она сокрыта Но покажу тебе направление Ну он показал нам направление, будем считать <соц> Так, что... что у нас тут? Лук снайпера Урон, <социт> Урон 20, дальность атаки 120 Так Блин, дальность, конечно, поменьше будет, но урон больше. Давайте лук снайпера забираем, забираем лук снайпера в любом случае. Хорошая вещь. Мне нравится, я доволен приобретением. Кстати, да, здесь можно было зарулить. А я просто сразу атаковать пошел. Так, чего у вас здесь? Здесь рядом наши шахты. Недавно в штольню ворвалось чудовище, и теперь оно не позволяет рудокопам выйти наружу. Спаси, их, воин! Циклоп. А вот и циклопчик. Он какой огромный. Ходит, убивает. Пойдемте-ка мы быстренько его загрем. А, на него не действует магия. Блин, он убьет их всех. Мы ничего не сможем с этим сделать, к сожалению. Надо было убегать. Все. А, нет, слушай, мы успели. Ну, да Склоп, чуть было не убил нас. Спасибо тебе, Всех не, не уберегли, конечно, но вроде как постарались А вы что стоите? Бегите Хотя, а что бежать-то? Можете уже дальше работать Какой смысл теперь отступать? Так, все здесь что ли? А, нет, смотри, какой-то ящичек Так, во-первых, здесь что-то еще какой-то ящик огромный Меч мастера, ну-ка Урон 12, защита от всего плюс 2 Обучаемость 15 Вот это хорошо Единственное, скорость атаки уменьшается Но это не так критично Нормально, отлично, пойдем О, кстати, пропустили грипп с вами Грипп забираем тоже Все, и бежим Отлично, так, все С гномами мы тут разобрались Всем помогли, чем смогли Двигаемся дальше Слушай тоже Охренеть. Ой, а это что там происходит? А ну-ка пойдем поможем Кого-то там они режут Надо помогать Так, лаборатория алхимическая Здесь, кстати, здания немножко другие Ну, в плане визуализации Они кого-то завалили Походу ой ой Да, они убили какого-то мага, прикиньте Мы не успели его спасти. Да куда там спасешь? Посмотри, сколько их там. Давайте да скорость атаки. А -а -а и нет, давайте, давайте дальность на 60. Практически. Да не практически, да. Все, мы как раз одно на другое и поменяли. Все. Теперь отставание у вас. А вы-то откуда взялись вообще? Вас кто звал? Так, во-первых, меч-то не тот мы взяли У нас-то теперь новый меч И скорость атаки, да, надо будет увеличить То смотри, как грустненько теперь с ним Так Здесь у нас ничего вроде нет Черное кольцо Защита от всего урон плюс 4 Да ладно, регенер здоровья, правда, минус 4 Ну, это мы переживем, я думаю, с вами. Давайте менять э, это на это кольцо. Отлично. Так, и давайте-ка заглянем туда. Вот здесь что-то как-то непонятно, откуда здесь гоблины пришли. Я хочу туда пос сходить, посмотреть, что у нас здесь вообще есть. Ли для нас чем поживиться, можно ли вообще. Так, в грибах вроде ничего нет, а тут чего? Тут вроде как тоже пусто, да? Да, пойдем Пойдем, пойдем, пойдем сюда Да, тут у нас что-то есть А, понятно, тут у нас сидит один Ключ мы нашли, кстати Стоп, не тот, вот этот Как шустро бегает, нифига себе Звезда, защита от колющего Максимальная мана и регенерация маны А здесь урон плюс 3 Mm -mm -mm -mm. А, вот урон. Слушай, ну наверное, мы поставим звезду, все-таки. А урон мы компенсируем просто в каком-нибудь Ну соответственно, в следующий раз либо что-то апнется, либо может нам еще что-то выпадет интересное. Так то у нас ничего нет, ничего не пусто. Ой, какие хромые странные ребята тут обитают. Кто это? Сл слепцы какие-то, типа кротов что ли, мутантов или кто Ну, в принципе, не такие уж С одного выстрела их убиваем Хорошо Вот это вот с двух Интересно, кто это был Не, усп не успели посмотреть Взрываются А кто это? Слепи а, это вождь, это вожди, понятно Ну, эти, кстати, не бегут. Забавно. Обычно убегают, когда вождя убиваешь. Ну, вот э -э -э, урсы, например. А вот с этими ребятами все сложнее. Тут какой-то отряд. Ух ты. Вот этого, вот этого нельзя допустить. Ух ты, какой-то... Это кто? Слепец. Ну, как... Обычный слепец. Но большой. У него, кстати, магия какая-то имеется. Он просто взорвался, выдал браслет чародея Хорошо Так Что же вы тут охраняли-то, товарищи? Ага, сундучок имеется Так, во-первых, денежка Кстати, спрятан-то как, смотри Так, не увидишь сразу-то его Здесь, может, то же самое что-нибудь? Нет, здесь вроде как чисто Тут у нас... Тоже пусто Ух ты, нихрена себе там скорость Воу, воу, воу, воу 65, не сказал бы, чтобы много, но все равно неприятно, особенно если они все так лупят И поскольку даешь 90 дробящий, а у малек тоже самое Размеры разные, но сила одинаковые Огненный шар Вау, ребята, вот это хорошая магия Ее мы возьмем Вместо я даже пока не знаю чего Мы, наверное, зов природы уберем Зов природы, по большому счету, нам не так нужен У них, по-моему, только защита поменьше И хп, наверное, чем вот этого большого Да, тишины слушай а вот этот такой же живучий попался успел выстрелить так кольцо боевого чародея сила заклинания 300 сто... скорость стоимость заклинания минут 6 регенерация маны 6 регенерация здоровья 6 Так, сила заклинания 1, регенерация маны 3, регенерация здоровья 3. Сила заклинаний 3 стоимость заклинаний. Так, меняем на это кольцо. Отлично. Замечательное колечко. Так, мы теперь обычных ребят с трех выстрелов убиваем. Замечательно. Опять эти... Бесконечные здоровые заклинания. Блин, как мана у нас растет, слушай. Офигеть. Так. Это что у нас? Мастер... Мастерская артефактов. Вот это мы удачно зашли. Так, продаем, продаем, продаем. Давайте все-таки меняем. Это все мы продаем. Здесь что у нас есть? Максимально 255, регенерация маны 5, силы заклинаний 2. Офигеть. Берем. Это продаем. Так, максимальная мана, максимальное здоровье. Так, ну нет, нет, нет, нет, нет, нет. Браслеты мы по-любому менять не будем. Сколько? Урон 31, скорость придвижения плюс 8. Охренеть. Охренеть, урон 31 Нет Это шикарный, конечно, урон Но очень много там Дебафов всяких То есть мы очень сильно просядем по всем другим параметрам Два, До 22 урона больше у нас будет Да мы это переживем суммарно, ничего страшного Странно, как-то он атакует Ну ладно Если ему... <латить> Если ему так удобнее, ради бога 110 Я говорю, здесь уже ребята посерьезнее Все серьезнее становится Так, отлично Ключик у нас был там Мы где-то ключ получили, я правда так и не понял где при каких обстоятельствах мы его получить умудрились Удивительно, что здесь ничего нет Есть магия, всякие куча сундучков И ничего нам за это прям не будет Ага А вот она и подстава Аж 3 блин Почему-то они, кстати, не подписаны, но это же тролли Кстати, слабенькие Так, вроде все, да? Вроде бы как бы да. Тут больше ничего ничего не взять. Все, ладно, пойдем. Ну, тоже мне нашли кого обмануть. Шутнички. Опа, а ты чего так бегаешь? А сколько? 150. Как хорошо он валит нас. Так, магия на них не действует. Отходим немножечко. Уж больно сильно. А, ну эти, эти слабенькие. Эти не страшные. Так, скорость атаки И Регенерация маны Что у нас? Ой, у нас регенерация Маны 63 Охренеть Так, давайте Давайте все-таки откроем следующий 63, Карл 235 урон Вот это вообще мощный, мощный дракон Но мы его можем остановить Это хорошо И хп, это у него 4500 Больше половины уже сбито Ой, хорошо Три раза успел Кстати, за него ничего не дали Офигеть так, что у нас здесь? Лежит. А, понятно, прикол. Блях, успела, ну теперь уже все равно. Сожрали. Не сожрали, они а ману заблокировали у нас. Ух ты, нифига. А чего они так плохо умирают? А эти, кстати, ману съедают. Вот с этими надо быть поосторожней. Да, съели. Не, ну, немножко не страшно. Это не так критично. Могли и больше сожрать. Это так, мелочи. Ну, я говорю, вот они все мощнее и мощнее становятся. С каждым уровнем все сильнее. Поэтому, если кажется, что вроде как параметры такие большие, все так умирают легко и спокойно. Ничего подобного. А я что, так и не забрал? А, подожди, или еще раз они вызываться будут, что это такое? Почему? Так, ничего не дали. Ой, сколько их, смотри, бежит-то без остановки. Ой-ой-ой-ой. Так, хорошо. Давай-ка мы регенерацию ман немножечко... Ой, регенерацию здоровья немножко поднимем. Тут прям слабовато стало. Мы завалили целую пачку этих ребят. Это очень Хорошо. Так, это что, сильный, что ли? Ну-ка. По минус 28. Ни хрена себе. Вот начинается. Вот с ними гоблины вы. Ой! <coughs> гоблины говорю. С ними воюют в данный момент. Так, у нас кончились. Кончилось место. Давайте мы выпьем вот это зелье. и А это заберем в любом случае. Кольцо жизни. Такое у нас уже есть С ними воют гоблины Вот с этими ребятами И ни хрена себе Я не удивлен, почему они вообще не продвинулись Это самое зловещее место подземелий Корона Она где-то недалеко Да я тоже думаю, что она где-то недалеко Демоны Урон 90. Внезапно. Нет, не будем пока тратить. Кто знает, что там дальше. Так, мечом, как мы будем воевать? Воу-воу-воу. Офигеть, они нас положили. Ни хрена себе поздоровались. Ой -ой -ой. Так, ну эти ладно, эти не так страшны нам Так, есть здесь что-нибудь Интересненькое Так, вроде нет Там сюда что получается? А, ну вот пещера Ага угу. кого? А вот... Дьявол, ребят, это дьявол Это сам дьявол пришел Так, давайте сразу магию Я не знаю, яд на него не вроде как действует Хорошо, это хорошо 9000 хп, охренеть Давайте вот это на него проюзаем Но мы ему самое главное сейчас подойти не дадим он нам просто захерачит этой магией Охренеть Нормально, нормально, держимся, хорошо Так, половину сняли Так, у нас пока есть, есть, нормально Яд еще действует Слушай, мы должны его вроде убить 2600 Яд еще действует ХП мы восстановили Ух, нет, мы его убьем, все Неплох. 9000 хп. Так, добьем. Должны их, ну должны все. Так вот почему повелитель Праха не смог заполучить корону. Не мудрено. Его мертвые прислужники неровня этому демону. Ну и мне не справиться с ним. В смысле? Офигеть! Вы видали, сколько он жил? Это просто нереально. Так, во-первых, давайте... Что давайте-то, что давайте что давайте-то, что давайте, что-то, что Скорость передвижения. Ой, защиту. Качнем. Ману качнем. И заберем сферу магмы. Охренеть, нихренаж себе. Мы ничего тут не пропустили. Так, тут какой-то длинный коридор. Это как раз отсюда он вышел. Кор а корону же мы здесь должны были взять, разве нет? А, или взяли, наверное, да. Вот тогда. Так, так, нас телепортировало, ребят. Офигеть. Вот это мощная штука. Вот я и говорю, представляете, если бы у нас статы были поменьше, мы бы просто, я не знаю, сколько бы мы с ним воевали. Ладно, что будет дальше, ребят, вы узнаете в следующей серии. Спасибо, что смотрели. Соответственно, подписывайтесь на канал Ставьте лайки Прожимайте колокольчики Подписывайтесь на канал в Телеграме Вступайте в группу ВКонтакте Соответственно, чтобы ничего не пропустить А я желаю вам здоровья, любви, удачи Пока